Ну, короче, решил я разобрать Большой Потому что, как по его видео Здесь мне многие писали в ВКонтакт Многим интересно, как он сделанный Сейчас я его разберу Ну вот, я могу показать то, что он работает То, что лучше реально видно Похож как будто на лазерный В принципе Начинаем Начинаем разбирать его, конечно, сзади Конечно Хотелось бы, конечно, в трубке его сделать Не в таком квадратном корпусе потому что зенитные прожекторы которые на клубах обычно стоят все делают в трубе в какой-нибудь они так компактнее выглядит. Ну, у меня трубы нет такой алюминиевый, чтобы можно было всю систему в трубки поместить шлэ поместить вот на эти две платформы, на эту, ну точнее на одну больше, чем на две, вот, так вот, вот, приметно. сейчас я разберу подальше. Ну вот, вот, конечно, батареечный блок. Это ручка с выключателем. Выключатель здесь один, хотя можно можем было бы сделать четыре. Потом, как у меня здесь стоит светодиод четырехцветный. Красно-зеленый, синий, белый. В принципе, вот он. Внутренняя его система есть линза есть глушитель рассеивания лишнего от линзы небольшое, конечно ну, конечно ну вот, можно сказать, самое сердце его это параболическое зеркало параболическое зеркало я нашел от, взял от старого диафильма от советского там оно стеклянное довольно-таки Хорошо им фокусировать диоды. Вот такие. Этот диод с матовый динзой. У него больше. Похож Эф... лучше на эффект лазера. Не знаю почему, но, видимо, так их производитель сделается. Производитель этого диода люксинус. Ну, вон, даже если так поставить, ну... Довольно хорошо будет в точку собирать Ну конечно, что дальше? Дальше, конечно, здесь сам дилет стоит Сам дед здесь я поставил Крем Сам На 10, на 10 ватт в Общей мощности Ну каждый кристаллик по 3 ватт получается в принципе можно даже включить свет довольно ярко хочу ска... сказать свет диода коре не все всегда ярко светит в принципе здесь линза но ничего больше диод Видите, зеркало параболическое которое стоит вот так зеркало кстати регулируется Регули... чтобы регулировать сделал зеркало я взял ну такую штуку бухту от крана достаточного который довольно таки удобно регулирует его ну, поднимает пускает можно так сказать вот туда сюда народ, да, вот. вот так взять ну, приближение отдаление так я придумал сделать праву, конечно без разницы какую вы трубку возьмете куда его вложить чтобы можно было же, желательно бы конечно чтобы он ровно входил Довольно-таки. Плюс, чтобы зазоры были небольшие здесь. Чтобы светодиод. Желательно, конечно, чтобы он по центру светодиод. кусировал, Куссировался зеркалом. кусируется он в линзу в эту, которую дальше его собирает. Ну, конечно, можно без линзы. вот Тогда пучок более рассеянный. Получается. Но тем не менее тоже довольно-таки хороший. А что здесь сейчас сказать? Здесь трубка. Идет это охлаждение диода самого. Здесь раньше у меня был сам держатель диода алюминиевый. Плюс к нему идет трубка, в которую я раньше заливал амиак. Здесь стоял насосик небольшой. Но дело в том, что сейчас я понял то, что вроде как думаю, его часто не включают фонарик, включаю на улице, конечно. Но улица он и так в принципе хорошо охлаждается, Ну и не требует жидкостного охлаждения. Ну, конечно, жидкостное охлаждение желательно, вольфрам или еще какую-нибудь. Потом как в первой версии, которую я показывал, там все-таки Стоит трубка Давайте ее даже разберем для примера Маленький Здесь она до сих пор стоит Тру... Трубка залитая фреоном газом залита и запечатана Там стоит небольшой расширитель подальше Сейчас я это все не покажу, маленький, конечно, более компактно все дело пришлось сделать, более сложно. Вот. вот трубка на трубке и сам припаян светодиод. Он припаян прямо на трубку на медную. Ну то есть сначала. Нагревайте трубку лодите светодиод лудите трубку и припаивайте. диод, конечно, надо припать осторожно а не то придет в здесь тоже стоит параболическое зеркало гинза стоит здесь параболическое зеркало откину проектор от старого И чуть, по-моему, назывался, не помню. Но там оно маленькое. Ну, решила маленький, извините прожектор сделать. Прозводительностью ничем не уступает большому. Единственное, то, что расходимость побольше. Но это уже. С надо экспериментировать. Поставить бинсу побольше бы их поставить Но я не пробовал, мне пока хватает Так В принципе, вот и все Где в том случае, сказать Здесь, конечно, куча проводов Куча проводов это один, один общий Общий здесь, белый Ну, это минус Остальные Четыре плюса Красный, зеленый, синий, белый. Дело в том, что если кто-то задумывает сделать тоже РГБ, красивый РГБ зенитный фонарик, почему действительно РГБ интереснее, то что в туманную погоду он создает радугу в небе. Ну, явление похоже на радугу. Здесь стоит резистор, который это самое, немного понижает напряжение на себе. Резистор здесь ставится именно для красного. Для красного кристалла ставится. Потому что красный диод потребляет меньше. Во много раз причем. В отличие от синих, и зеленых и белых. Поэтому я поставил резистор, чтобы он не перегорал Ну, в принципе, здесь больше показать нечего Линза здесь стоит 10x Увеличение 10-кратное увеличение Линза китайская Купил ее за 300 рублей В обычном Хорошо, в обычных товарах в принципе, где продаются лупы всякие вот так примерно он устроен